Бисмиллах. аль и мурсалин Продолжаем марфуат ул Когда имена в состоянии рафа. Мы первые прошли, что файл, Потом аль-Мафауль, у которого не назван файл. Третье и четвертое это Муптада и его Хабар. Муптада и его Хабар. Определение Муптады. Аль-Муптада это Исм. Аль-Марфо значит исм. Имена. Значит, сюда не заходит ни харф, ни глагол, ни фиаль. Дальше аль-марфо. аль, -марфу. аль -марфу в состоянии Рафа. Аль-Ари то есть он освобожден. Аниль-Авамиль. То есть впереди него никаких Авамилей нету. аль ля ввыяти, кана не стоит. Инна не стоит, ничего нет, или хуруфульджар джар нету. Никаких авамиль нету здесь. Далее. Муптада бывает явная и мудмар. Дагер. Дагер у мудмар. Дагер это известные, понятные примеры. Алийон мучтахидун. Алийон это будет муптада, а мучтахид будет его хабар. Смотрите. Алийон мучтахидун. Али муптада. Мучтахид, Мучтахидун Хабар. Алиен – Исам Марфон. Впереди него никаких амелей нету. Мучтахидун это будет Хабар. Это будет Хабар. Для Али. Али старается, старающийся. Второе. Мухаммадун Мусафирун. Мухаммад Муптада. Хабар будет Мусафер. Мухаммад Мусафер. Мухаммад путешественник. Здесь понятно, Благер понятно. Мудмар, давайте посмотрим мудмар. Мудмар мы, мы уже проходили с вами, дамиры, 12 дамиров. Ананахну, нахну, анта, анти, антума, антум, антунна, Гия, гума, гум, гунна. Это мы с вами уже проходили. Примеры с дамирами. Анта, фахимун, ты, фахим, тот, кто понимает. То есть анта это будет муптада, фахим будет хабар. Дальше. Нахну ка имуна. Нахну. Это будет муптада ка имуна хабар. Она абдуллахи. Она абдуллахи. Я раб Аллаха. Здесь она муптада абдуллах будет хабар. Итак, «Мудмар» – все поняли. Лагер тоже поняли. Муптада мы разобрали. Теперь переходим на хабар. Хабар. Хабару муптады. Хабар муптады. Это тоже сам, Смотрите, определение. Это Исам. Марфо. Состояние Рафа. Аль муснаду и лейхи. Который приписывается к муптада. Видите, потому что здесь написано Аль муптада, а потом его хабар. Гу. Гу. Это Дамир. Возвращает на муптада. Али Исам. Аль марфо. Аль муснаду и который возвращается, приписывается к Муптада. Муфрат, значит хабар бывает муфрат один, а может быть гоир муфрат, значит там несколько слов может быть. Давайте муфрат посмотрим. Зайдун коимун, коимун будет хабар для зайда. Зайд стоящий. Или, например, а два зайда коима здесь хабар будет следовать Смотрите, следует за ним во двойственном числе или, например, во множественном числе он будет следовать. Аз Зайдуна коа имуна, Зайды мужчины по имени Зайд они стоят стоят стоящие где-то в тени. Аз Зайдуна Коимуна Муфрат здесь вот это Коимун Коимани имуна, это хабар для муптады. Хабар Муфрат называется. Муфрат. Один. Теперь Гойру Муфрат. Значит, Хабар здесь бывает не один. Что же там может быть? Тут четыре вида. Четыре вида. Давайте посмотрим. Первый Аль-джар у Аль-Маджрур. Значит, Хабар может быть состоять из джар и маджрур. уль-Джар может быть. И после него имя. Или Ларф обстоятельства. Или или может быть глагол вместе с файлом с действующим лицом. Или муптада, еще одно. Смотрите, хабар может быть состоит из муптады вместе с хабаром. Интересно, интересно. Значит, здесь четыре. Аль-Джар Маджрур. Зайдун Фиддари. Итак, здесь Зайдун Фиддари. зайд это муптада. Фиддари, Джар Маджрур. Аль-Джары Фиддари, во дворе. Зайд во дворе, значит хабар будет фиддари. Следующий Алием фильм Али этому тогда фильм джар и маджрур в мечети. Это будет хабар для Али. Следующий Алдорф. Давайте Алдорф посмотрим. Зайдун индеке. Зайд у тебя, Зайд у тебя. Смотрите, «инда ка». Здесь из двух слов состоит. анда и ка». «У тебя». Или «Аттаэру фаукал гусни». «Аттаэру на ветке». «Птица на ветке». «Птица» значит «муктада». «Фаукал гусни» — это «лорф». «Поверх, наверху ветки». Далее. «Альфиаль». Маа фаэлихи. Аль фиал Фиаль, фи и у него есть файл То есть хабар будет состоять из фиаля и файла Зайдун. Кома абуху. Зайт. Это муптада. Кома абуху, это будет вот фиал. Кома это глагол. Абуху это файл Встал его отец. Зайт. Его отец встал. Мухаммадун. Хадара ахуху. Мухаммад муптада. Хадара глагол. Ахугу. его файл. Значит, хадара ахугу это хабар. И последний муптада маа хабари. Муптада будет. И еще хабар. Значит, здесь две муптады будет. Зайдон. Джариятугу. Дагибатун. Зайт его соседка о, ушла. Дагибатун. Смотрите, зай муптада. Джария. Джария – это еще одна муптада, Загибатун – Хабар. Здесь получается две муптады. Муптада, Муптада и Хабар. И последний – Мухаммадун Абугу Мусаферун. Мухаммад – его отец Мусаферун. Отправился в путь, в путешествие. Мухаммад – это Муптада. Дальше Хабар будет Абугу Мусаферун. Его отец отправился в путешествие. Значит, здесь будет состоять из Муптада и хабара. Абугу, мусафирун, хабар. Получается, муптада первая, муптада вторая, мусафирун, хабар. Вот так мы зашли с вами вкратце в хабар. Гайру муфрат. Хабар, гайру муфрат. Итак, мы поняли, что муптада бывает явная и мудмар, связанная с дамирами. Хабар бывает двух видов: а, Муфрат и Гайру Муфрат. На следующем уроке мы уже будем с вами проходить из это уже Авамили, который заходит на Муктада и Хабар. И Хабар Инна. Ну и уже потом Табиа. От Табия. Субхана Каллахума Бахамди Кашхадула